Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как удержать внимание на вашем видеоролике. И я неоднократно говорила, что удержать внимание можно не только интересной информацией, а также смены кадров, переходами, видеоэффектами. И сегодня я хочу рассказать вам об одном очень интересном эффекте. Называется эффект двойника. Я его использовала, когда записывала видео для своего сайта. Сейчас я вам включу фрагмент и вы сами все увидите. Специально для вас я подготовила пошаговую схему проведения продающего вебинара. Плюс занятия по созданию слайдов, плюс занятия по настройке вебинарной комнаты, плюс занятия, как собрать людей на вебинар. Всего 9 контентных полезных видеоуроков. Вся необходимая информация собрана в одном курсе. А мне это подойдет, если я никогда не проводила вебинары, не знаю, как это делать и с чего мне начинать? Конечно, это в первую очередь подходит тем, кто только начинает или планирует проводить продающие вебинары. Конечно, можно искать в интернете разрозненную информацию и тратить на это месяцы, а может быть даже годы в вашей жизни. Но куда проще взять пошаговую готовую систему, применить ее на практике и получить результат. Все, я пошла заказывать. Заказывайте и вы. Ну как вам? Интересно, правда? А самое главное, этот эффект сделать несложно. И делается он в программе Adobe Premiere Pro. Если вам понравился эффект двойника, ставьте лайк. Ну а если у вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях или написать мне в личных сообщениях. Да связи!